печать великой империи и великого рабства. Черный ворон. Мы постоянно болтаемся в круге. Полный ад и выбраться из задницы. Да? Нажраться до пупения! Россияне так выбрали жизнь. Кормите этого барина, который надо мной, значит, издевается, 15 тысяч мне платит, а кто создал эту проблему? Ха -ха, не дергайся, ты на поводке! Игорь Владимирович, сложную тему предлагаю поднять, но мне кажется, давно мы должны были об этом поговорить. В России очень много талантливых людей, есть mm. природные ресурсы, территории, поля, но почему-то мы живем не очень хорошо. Mm. Что не так с русскими людьми? Mm. Есть три проблемы. Первое – это то, что мы, россияне или люди, кто называет себя русскими или выходцы из бывшего Советского Союза, мы воспринимаем себя как объект, а не как субъект. Ну, объект, мы ждем, что кто-то воздействует на нас. Царь направит правительство там, позаботиться. 99% людей это объекты. Именно поэтому эти объекты постоянно сидят и ждут, когда кто-то восстановит их целостность, цельность. Поэтому эти объекты нуждаются в кумирах, в королях или в банкирах. Да, чтобы банкиры дали кредит на ипотеку, да, сделав их рабами, в общем-то, но они об этом не знают. Кумиры, чтобы было кого любить, да. ну, цари, чтобы было кого ненавидеть. Да. Вопрос, зачем кумиры, банкиры и цари конкретному дееспособному человеку, цельному? Они незачем. Так дело и в том, что люди в большинстве своем нецельны, или они воспринимают себя нецеленными. Второе это то, что мы грустные, да, мы склонны замечать что-то плохое, искать, что же еще более плохого может случиться. Песни у нас грустные. Вот. Черный ворон, что ж ты вьешься, она надо моею головой. Вот красивая песня, да, но, но про что она? Про черного ворона, про который над головой, что сейчас что-то будет такое. То есть у нас нет ориентации на благоприятное будущее, у нас ориентация есть на неблагоприятное будущее, и дальше мы ищем доказательства этого неблагоприятного будущего. А что ищешь, что находишь, вот и все. Поэтому это тоже из разряда установок, которые плодит наше общество, и из поколения в поколение мы, как общество, опять же, лишены предпосылок работать над процветанием. Мы в основном направляем свои усилия, как защититься от невзгод. Ну и третье. Третье — это мотивация через жопу политкорректно назвать это мотивация от обратного, но я ее называю так, по-простому мотивация через жопу. Известно, что россияне или выходцы из Советского Союза очень смекалистые, когда попадают в очень большую задницу, совсем большую, из которой, в общем-то, мало кто может выбраться. Россияне могут из нее выбраться, именно поэтому во всех нечеловеческих войнах побеждают выходцы из СССР. Да. Мы очень хорошие предприниматели, которые могут вылезти из жопы, и мы очень хорошие предприниматели, которые тут же изобретают другую жопу. Это такой заколдованный круг, в котором мы лишены возможности пойти в так называемый цикл процветания. Мы постоянно болтаемся в круге полный ад и выбраться из задницы. Ну, как Моя любимая тема да, про ипотеку. Мне часто пишут люди, зато ипотека — это мотивация, вот у меня не было ипотеки, значит, вот я не был мотивирован, а теперь у меня ипотека, я должен этот кредит обслуживать, теперь я кручусь-верчусь, друзья мои. Ну а что мешало до ипотеки больше зарабатывать и вообще не брать на себя этот долг и не совершать ни йоты, ни рубля переплаты банку, что мешало-то? Это не неизбежность. Это просто ну, привычка, опыта, вот такой опыт. Если отец учил своего сына именно таким образом мотивироваться, нажраться до опупения, опохмеляться до посинения и потом достигнуть какого-то экстремума, да, вот дойти до предела, чуть не умереть или ну почти умер, там откачивали, да, зато, говорит, теперь я знаю, где предел моего здоровья. Да, ну, Хотя, ну, вопрос такой, хозяин же барин, да, вот, поэтому мы хозяева своей жизни, мы выбираем, как жить. Вот мы, россияне, так выбрали жить. Знаем ли мы, что необходимо делать для того, чтобы процветать? Конечно, знаем, но делать этого не будем. Почему? Потому что рак на горе пока не свистнул. Есть мне, достаточно распространенное, что истоки всех наших бед, они там в крепостном праве, что мы привыкли за многие века, что у нас есть барин, который нам рассказывает, что хорошо, что плохо, может и кнута дать. Как вам кажется, есть в этой мысли смысл, это правда так, мы до сих пор ментально живем вот там? Да моментально живем там. Действительно, мы носим в себе печать и лелеем слишком вот это вот обоснование. Да. Оно позволяет нам ну, как бы простить себя, простить наше бездействие или недостаточную действенность, да. простить или обосновать, да, и ничего не менять. Давайте посмотрим на те ну, нации или общества, которые, будучи доминируемыми другими людьми, да, за несколько поколений освободились от этого ментального ну, рабства или ну, от физического рабства, да, освободились и проявляют сейчас чудеса ну, воли к жизни. Например, ну, евреи, вот Израиль. Воля к жизни — это великая штука, и когда ты проявляешь ее всеми ну, наличествующими у тебя способами, она невероятным образом проявляется во всем, в экономике и так далее. А россияне не проявляют эту волю они носят в себе печать великой империи и великого рабства. Мы, каждый из нас является представителем общества, у которого не получилось, или все в моих руках, я пойду и буду делать. Вот переделываю нахрен, что мне не нравится, сделаю по-своему, перестану сидеть на нелюбимой работе, поеду в другое место, там, в другой город и так далее, или я буду продолжать значит, кормить этого барина который надо мной значит издевается там и делает что хочет там 15 тысяч мне платит да я тут, тут сижу такой ну у нас так вот заведено поэтому всегда помните в каждый момент времени каждый из нас каждый может изменить все радикально но мы почему-то отправимся найдем обоснование что у не, нее мы не можем это срабатывает специальная программа которую в нас тоже подселили не дергайся ты на поводке у нас вроде бы есть понимание, что мы там люди не глупые, очень много талантливых изобретателей у нас, изобретения отсюда, которые идут там, в космос, летают и так далее, но при этом как будто продвигать это и продавать мы не умеем. Вот мы изобрели, а потом кто-то это другой потом использует. Почему так происходит? Да. У нас невероятно талантливые люди, и они используют свои таланты, как обойти правила, они страшно ненавидят коммуницировать с другими людьми и даже не умеют например, причиной российской махровой коррупции в том, что вместо того, чтобы договориться предпринимателям, ну, если там не очень хорошие законы, пойти и договориться, как повлиять, чтобы улучшить законы, что делают российские предприниматели? Как обойти эти законы. Это очень спортивно, это очень азартно, у кого-то даже очень хорошо удается обойти правила и стать очень богатым и очень влиятельным человеком, но в целом такая страна и такое общество не может экономически процветать. Вот и все. Когда люди там начинают оценивать, что вот, американцы они более предприимчивые, россияне менее, ну это фигня полная, вот абсолютная чушь. Вопрос, куда и на что мы направляем нашу энергию. Ну, тут очень большой простор. Как говорится, кто-то вот лбом об стену бьется, у того шишак большой и все раскровавленное, да? а кто-то свою энергию значит, на какие-то изделия и продукты направляет, у того изделия и продукты. Вот и все. Куда ты направляешь свою энергию, от этого зависит есть еще очень такая интересная черта русского человека — это думать о глобальном, о проблемах человечества, о голоде, Нет. о проблемах цветного населения в Америке, и при этом не очень много думать о своих локальных проблемах. Как думаете, почему так? Дело в том, что люди боятся тронуть реальные проблемы, реальность, которую им надо решать, боятся, не хотят, им хочется отвлечься, развлечься и так далее, чего угодно, только ни в коем случае не менять то, что давно пора было менять, настраивать своими руками, не хочется. Вот. На самом деле это нормальный биологический, зоологический уровень. Если мы еще дышим, нам есть что покушать, и нам тепло, и мы не замерзаем, мы ничего делать не будем. Другое дело, что некоторые люди смекнули, что есть некоторые ритуалы или практики, делая которые, твое общество процветает и оно всегда сильнее других туземцев, которые вот только пожрать-посрать и, значит, отлично что-то. Вот и все. Мы, россияне, к таким обществам пока не относимся. Вы часто говорите, что для того, чтобы что-то изменилось, в нашем поколении уже ничего не изменится, а это может измениться у наших детей, если мы их воспитаем. Что вы имеете в виду и как мы должны их воспитать? Дети изначально лучше, чем мы, потому что right. они пока еще не полны, не наполнены или не переполнены, в них еще может появиться новое. Взрослые, у них нет ничего этого из того нового, что должно появиться у наших детей, подчеркиваю. Поэтому надо изолировать взрослых от тлетворного влияния на детей. Что сегодня говорят родители детям? Высшее образование и так далее, и так далее. В результате дети после школы юноши уже идут куда? На детскую проглёнку под названием университет. Что после университета из ребенка получается? Великовозрастное дитя. И вот эти великовозрастные дети, как зомби, просиживают дни в институте и становятся великовозрастными нулями. И это как бы вот проблема. А кто создал эту проблему? но ну, не повышает вероятность выживания высшее образование в современном мире. Большие корпорации, компании отменяют вообще до заполнения резюме, они говорят, слушайте, не надо нам ваше резюме, в любом случае мы будем смотреть по способности, мы возьмем вас на там, практику и так далее, посмотрим, что у вас есть, а вот эти ваши дипломы, бумажки, купленные там, не знаю, просиженные, высиженные, ну, нам не нужны. Есть один процент людей, взрослых, которые знают, что делать, знают, как, не навредить подрастающим поколениям, чтобы они, не дай бог, не впитали в себя устаревшие, недейственные паттерны поведения. Один процент. Все, что надо сделать, надо найти таких взрослых и доверить им воспитание будущих новых взрослых. Вот и все. Нет другого пути. Если ты смотришь это видео, то ты уже взаимодействуешь с человеком, кто относится к этому один процент. Ищи людей, похожих на меня, не действуй по шаблонам и паттернам, которые привели миллионов в никуда, в воспитание неуспешных взрослых. Вот и все. Но если ты хочешь продвинутый шаг сделать, приходи в здесь, здесь академии, например. Вы сказали, что делать с детьми, но нас смотрят очень много взрослых, но достаточно молодых людей, которые не готовы ждать там счастья следующих поколений, они сейчас хотят жить. Вот что им делать, какие подходы, чтобы свою жизнь поменять? Не глобально жизнь страны, да. а вот самому жить качественно лучше. Вернемся тогда к трем причинам, о которых я говорил в начале. Да. Начать надо просто с первой причины. Завтра или вот прямо с этой минуты да, начать относиться к себе не как к объекту, который ждет воздействия третьего лица там и так далее, или какого-то обстоятельства, да, а как к субъекту, который сам решает, кстати, способность с этой минуты или завтра начать делать или действовать по-другому, это именно признак субъектности. Сказать «я решил», <смех> точка. Да. И чтобы ты убедился, что ты начал решать, и что ты стал теперь субъектом, я тебе даю простое упражнение. Заправь с утра кровать да, и сделай 50 берпи. Ну или кто не знает, что такое берпи 50, приседаний. Человек, который стал субъектом и убеждается в этом на собственных примерах, заправил кровать, сделал там 50 приседаний или берпи и так далее, он по-другому начинает к себе относиться. Он перестает ходить к кумирам, банкирам и к царям за восстановлением собственной целостности, он перестает ждать от них, что они сделают что-то в отношении себя. Нет, он сам решает. Если ему что-то не нравится, он берет это и переделывает нахрен. Вот и все. Поэтому начни с того, что ты сделаешь очень простые вещи и убедишься в том, что ты стал субъектен, что тебе больше не нужно пронукание кого-либо, и тебе больше не надо быть ждуном и ждать какого-то специального обстоятельства, чтобы начать действовать. Действуй сам. So